Добрый день, дорогие любители игр. Вы на канале Мир Милкон. Меня зовут Никита, и мы продолжаем сегодня играть в Enter the Gungeon. Значит, нажал продолжить, меня сразу закинуло вот сюда, значит. Сюда. У нас сохранилась подушка, блять, с прошлого раза. Я правда уже забыл, как играть. Снайперская. Есть. Тихо-тихо, снайпера вырубаем сразу. Все. А что это у меня из подушки вылетает? Я Опачки, здорово. Лови, лови, лови. Это что? Бойзапас. Ж, ну это перевая подушка же. Что из нее вылетает? как перекатик. Перекатик, помню все. Как оружку менять? Ага, помню. Что у меня еще есть? Да че это? Есть! А я перелечу здесь? Блять, ну е должен перех я думал, все. Улетаем конец игры, наигрались. Ага, добрый вечер. Тихо, тихо. Вон тот разваливается после сильного взрыва. Почему я пушку эту использую против этих дохличков? Подожди, что у меня еще есть? взорвется. Ну да. Все так, как я и говорил. Синих <гъев> Ты кто, блядь? Нет, нихуя себе. Больно будет. Ой, больно будет, если попадет. Ой, будет больно. Блин, что за сильные пацаны такие. Вы чё, я же только, я, блин, игру не запускал 10 лет уже. Вы что, угораете? Блядь? Драку. Через стены не летать. Не, не, не. Ну, это не Канайтер. В смысле? Не, не, не, не, не, не, не, не, не. Так, почему мой Корги мне не помогает? Мой Корги должен мне помогать. Обязан. На обязан. КПшка. Сохранить. А потом. Давай. я сходи. Ага! Это разовая акция. Сейчас мы Плотненький, дядька. Ну один на один, в принципе, ничего страшного. Подожди, паутина замедляет, да? Да. Ну что здесь у нас? Патрон сохранить на потом есть? Нет. Так, ну тут сейчас на втором этапе подземелья побольше, да? Я напоминаю, туда подземелье регенируется спокойно, случайным образом. То есть если мы умрем, блять, ты кто? Не не есть есть есть есть Нихера себе, я пешу. А нет, подожди, не самонаводящийся. Нихера, ни хера, ни это, это жестко. Это жестко, это. Это очень жестко. Это очень жесткий враг. Блять, стол, держись. Да умри ты! Блин, реально жестко. так сильно-то? Да я уже пришел? А, нет, это опло. воу воу воу воу воу воу спокойно, пацаны. Без паники. Что значит зеленая стрелочка? Это не типа, супер пацан? Или что? А ты кто? Ты Дурочок, я бон. Отлично, подлечились. Так. Спокойно, Просто коридорчик. Мне интересно, мы можем поменять потом просто персонажа? это кто? Они просто, они одноразовые, да? Плохо, плохо, пацан. Блин, какие-то противники сильные, пошли вы, чё, я что, по первый уровень прошел. Добрый вечер, срез открыл. Так, чё по деньгам? Я два ключа есть, откуда-то, внезапно. 24, за сердце ты чё? Это что такое 110 я тебе столько не накоплю <сёк> <сёк> <Смолик>. <сёк> есть что для коллекции я заплачу нету царя коллекционер коллектор я забываю про телепорта совсем напрочь еще знаешь что хочется блин же пройтись по всем путям Uh, можно разобрать только слово жертва, остальное терлись. Ничего. Ничего. Что, опасность? Надо просто под... Ага, ага, ага, понятно. Где он? Где? Все? Ох, ебать, нихуя себе! Не-не-не-не-не, все хорошо, все без паники. Да я почему паниковал? Потому что не понимал? Да ты-то откуда там взялся? Да вы че? Меня в кольцо жмут. С одной стороны снайпер, с другой шарик. Так нормально, подальше просто. Огонь, ебать! Отступление от, от этого. А ключ мне есть. Что это? Коронная пушка, да здравствует. Ч ⁇ что, что с ней делать? <гас> Хорошо. У меня уже пушек столько, пиздец. Нет, давай коронную пушку оставим. Вот это жаль. Не, не впустишь, нет? Я себя в ебу. Это кто? Это ты кто? Это ты зачем? Я хочу к тебе. Как к тебе попасть? Но это не босс. Это... Тупость, если бы ты был босс. Ладно, так, а как пользоваться порталами? Нет, это... Подожди. Вот. Блин, так быстро. Че, вот наверх сюда не сходили. Блин, еще здесь целую кучу не сходили. Ну давай оттелепортируемся в соседнюю комнату. Хорошо. Так, ну тут все, тут пожар утих. О, не, не, подожди, вот это не будем использовать. Да, есть подушки, постреляем. Тут что-то есть... Ага. Добрый вечер, как говорится. Но не сегодня. У меня хпшек вообще нет. Какой босс ты еще угораешь? Надо пойти подлечиться Нет! Все, ну нахуй мы вот тут умираем. Уйти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, ти, Да вы ч такие внезапные? Пиздец. Я так не хотел, чтобы. Что это? Что за приманка? А какую использовать? Как использовать эти шарики-то, помнишь? По-моему, два раза аналог натожать, да? Так, ну у нас на жизньку одну хватит, если что приманку использовать. подожди задумал что динамиты взрываются а ага, я тебя не увидел на гости так спокойно все получается все не так плохо как казалось на первом Ух, На алтаре пусто ничего не... А, ничего не... Ничего не делать. Я думал, ничего делать, но... ничего не делать, блядь. А! А, ну, да, блядь. В смысле, ничего не делать. Это, это, типа, действие ничего не сделать, блядь. что ты тупишь-то? Никитка тупорез, а? Ой. А что ты, ты на меня так не смотри, ты если будешь работать до 9 каждый день вечера с 8 утра, ты тоже такое, блин, будешь. Да ладно, все, я угораюсь, попросил. Все нормально. Это была шутка. Никто на самом деле так не работает. Это все сказки, это взрослые придумывают, типа, вот я там работаю, деньги зарабатываю. Все начальники плохие, один, я воздушный шарик. Опачки. Как это открыть? Откройся, блядь. Как? Это же как-то можно открыть? Как, а, как его открыть, я хочу? Нужен ключ? Ну, допустим, смотри, я сейчас... блять я жизнь не смогу купить. Но тут есть жизнь. Давай попробуем. Блин, я думаю... А, я смогу две жизнь купить? Да, смогу. Давай, короче, похер. По жизнь и иду на босс. Нахера? Не туда же. Пошли гасить босса. Нам нужна превьюшка же. Нам нужна превьюшка. Так, я сразу беру вот эту херню. Давай посмотрим, как она сработает. Добрый вечер. У нас тут дом. Очевидец. Есть. Не а как. Не, ну он столы ломает, все, будь здоров. Жа, как от лазера убегать? От лазера невозможно бежать. Возможно. Возможно! Не, ну этого босса мы может быть даже убиваем. А может и нет, подожди, не выебывайся сильно. Блять! Что происходит, блять? Слишком много всего, но я его ракеты отбиваю. Ой, блять, рано! Ой, блять, поздно! Ой, рано! Ну хорошо! Он стреляет ракетами, у, у него не получается. Вот Тут просто без паники без паники например, здесь. вот сейчас мы его убиваем да я застрял в столе <свес> <свес> тихо тихо тихо тихо прикол что надо еще чуть поближе держаться о, о, о, сейчас чуть было не было тихо тихо но у него чуть-чуть осталось все нет тихо все все все блять <смех> Чуть не проебал хорошо вот золотой ключ теперь можно сходить к этой женщине, да? Же а. я же могу выйти отсюда теперь давай, давай, давай давай. а где золотой ключ можно было спалить? ну здесь, по-моему вот здесь да? ну да ой, хорошо Наконец-то, я знал, что сюда не скоро кто-то спустится, но так не скоро, это длилось целую вечность. Как бы то ни было, надо вернуться в магазин, слишком долго он был закрыт. Загляни к нам обязательно, мы на верхнем этаже брешей. Не заблудишься? Не заблудишься? Не заблудишься, Хотел прочитать врач. Ты кто? Спасибо вам за спадение, за сука, дурак, блядь! Башкой об стол ударился, не, не обращай внимания Спасибо вам за спасение, госпожи Каденцы, Ка Каденцы и данного субъекта. Подожди, вот текст, если честно, немножко неудобно для чтения, блин, да это пипсели. Я сопровожу ее обратно в брешь Ну давай бык, бык, эй, Ух, ты всегда такой медлительный. Все, чем ты еще скажешь? Я обратно в А ты еще здесь? Разве тебе не нужно преследовать прошлое или что там еще? Так, ладно, погнали. Блин, эта шапка вообще нормально сейчас на этом боссе сработала. Там вообще прям четко прям, блин. Он выпускал, короче, ты видел? Он выпускал ракеты. И она получается контрила, ко -ко -ко -ко -контрила, контрила эти ракеты. Не давала им. Меня захерачит. Так, а... а че, собственно, давай дальше. Дальше нормально. Мы дальше можем, чтобы мы быстро сегодня еще прям убили, да, жорнули. Я думаю, мы проебем, а мы не проебали. Мы молодцы, мы хорошие. Хорошо. Еще руки не совсем уж жопы растут, а я, на самом деле с пушкой повезло. Но давай, не каждый бы с этой пушкой выиграл. Так, давай ходить с подушкой, не по точнее. Я не знаю, мне такое ощущение, как будто она мощная. Чё, блядь, спрятался сидит Мор... Ктулха! Это Ктулху был! Ты видел? Звездные отроди. Или кто ктул? Нет, Ктуху большой, страшный, синий, человек, такой древний. А это что? Это. Это этот, блядь. Это я сделал? Наверное, да. Да целься. Больно, да? Попаду. У -у -у. <г rugby> я вижу, вижу, вижу. Ой, блядь, не увидел вот этого! Вот этот сейчас, этот, короче, просто выстрела взрывается. Я тебе говорил, да, ну я повторю. все под подушки перья, слюни во все стороны. Нет, ключа. Так, ладно. Дай, кибса. Нажимаю на портал телепортироваться. А че мы же? Давай сюда сходим. Она, короче, только сейчас заметил, когда сигает и карта есть ты кто? Ой, блядь! Ой, блядь, плохо! Ой, плохо! Тихо-тихо! Там еще кто-то, да? Сейчас, сейчас. Где он, где он, где он? Ага, хорошо, там я остался. Это ч чуть за чермандер? Что это такое? появился. Да нету у меня ключей нету нету нету, кончили. Как использовать он эту херню? Блять, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. Где он? Где он? Да ну попадай, ёбань. Хорошо. Как у меня видео то пишется блять? Прикинь если не пишется, не пишется все хорошо. блин, сейчас если их не писалось было обидно. Я бросался, а ты ты, б, наверное, не сильно построился. В смысле? Я его тогда просто быстро убил, он не размножился или что, ч это запланировал? Там вон написано треугольник, что-то кружок крепкий. Блять, блять, блять, блять, Да стой, Ктуха! Нектулха, не это ж Никтулха. Звездная троди. Да ты что-то. Оо, ты в курсе у нас одна жизнь осталась? В курсе нет. Блять, это я сейчас тряску. Мне срочно нужны хпшки. Почему мой бобик нещет. Ага, ну да точно, блядь. С одной хпшкой пойдешь босс. Пошли их ули. Где-то призрак есть, да? Короче, пофиг. Они, короче, колдуют. На местах появляются эти шары. пытаются меня... Да нет, рано вылез! Сучато. Ну... Ну ладно. Блять, быстро перезапуск. Ладно, давай попробуем еще раз. Я сейчас сначала начну. Ну, в смысле, не с самого начала, с третьего этажа, правильно? Слушай, если сначала ты чё это, я ебануюсь, нахуй, всю игру. В смысле, да? В смысле, надо всю игру от начала до конца пройти? Если ты угораешь, Ч, я ебанусь ее так проходить? Уебать. Надо научиться перекатикам прям что? Чё... Ой, да блять, не в ту сторону. Скажи, перекатиком научиться пользоваться. Ты чё, здесь ничего нет? Да я не понял, смысл реально надо все сначала проходить. О, во-во, похуй <свят> <свят> ну да! Это убираешь! Это ты молодец, ты конечно хорошо придумал но нет, да? Не надо! Блять! Ну хорошо, не по нихуй. Месьер балет, почему он не пользуется? Вон мощный. Он попадать будет? Не так с подручным как-то стирать. Ага, ага, ага, ага. Да, давай, давай, да. давай. Что это было? Что, я что сломал? Патрончики. Ой. А куда уже две жизньки делись? Ты чё? Кстати, персонаж не такой подвижный Уже надо про перекатики не забывать. Но на такую удобную пропуск сделал. Хотел. Да-да-да-да-да, ключ, ключ, ключ. То есть, это как ящерка в драфцов? Не-не-не, вот этого надо вырубить, а то он сейчас будет с вами Все, хорошо. Подлечились, между прочим. Так это надо с каждый раз новые пушки подбирать? Или как? Я не понял. Я думал мы сейчас еще одного броса убьем, а мы походу походу сегодня умираем. Буковкуэн, типа ну, здорово, не Ну давай, умирай, пожалуйста. Мне кажется, мы по этой карте ходили. Точно так же она конструировалась. Или же не может быть так. Вот Постоянно заново все. Что это? Что это как-то использовать Как это использовать? вот подожди вот а, притягивает вражеские пули и превращает их в боеприпасы. Как ты использует находит предметы 5 при очистке комнаты составляет компанию охотница у него хороший нюх на сокровища но все попытки обучения его боевым приемом ни к чему не привели так ладно я не понял как это пользоваться как этим пользоваться, точнее. А, Че по карте? Накиды дойдем, да? Давай вниз пойдем. Я не думаю, я, мы сейчас до босса дойдем, посмотрим. Это будет, в смысле, тот самый первый босс. И получается, нам надо будет каждого босса заново убивать. Погнали. Блять, О, точно! Тот же самый голод. Я ж тебя убивал. Что тебе нужно? Ты собака. Точнее, птица. Да-да, хорош, хорош. Чайка Гатлинга, да-да-да, будет такой. Ну, тогда-то у меня были мощные пушки. А сейчас я что буду с него, блять пули писюлик стрелять? Где он? Блядь? Он стол мне сломал? Собака. Ну, смотри, птица. Главное, на расстоянии, на расстоянии. Блять, блять, блять, блять. Что там? Ехуясь. А ты так делал, просто? Да-да-да, я забыл стол, то не переверну. Подожди, а тут же были эти. Дергать. А, люстры. Сюда, пойти, пойти, пойти, да хуяй, сзади. Да умиряй. Ну, сейчас его голуби сидят. <голос> да? Да. это виллы на вилы. ну я сюда пришел да дальше сейчас я на второй этаж спущусь к этому маньяку блин ну это ж не канает так ты ч ты ч ты умираешь и всего сначала прям с самого начала да не может жить а можно быть о, Шу -шу. что и делаю <сёк> <сёк> на r 2 использовать эту хуйню я понял же, можно же выйти быстро без заверса в брежь ну-ка давай вернемся в бреж будет все сначала само. Ты угораешь 25 бачей и может тут боссов не так много я кстати нашел этих же освободил Ск... вот здесь было закрыто У -у -у -у. гамма луч табельный блазер ракетные пули рпг Пистолет-пулемет Томпсона. Хорош. Добрый вечер. Слушай, спасибо, что вы вытащил нас из той клетки. Это департамент закупок оружия. Ты можешь вынести т-баксы и мы закажем, закажем коллекцию новое оружие и другие вещи. Попасть в оружие нелегко, но раз уже. А, это гемоны. А, гемоны. Гимоны захватили власть, это все, что применяют те, кто снаружи. Оружие, по идее, это нечто вроде музея, только для оружия, так что мы собираем лучшее, а затем сбрасываем это вниз. К счастью, гимоны постоянно приходится вытеснять мятежников вниз, и к нам идет постоянный приток нового снаряжения. Они продают нам все, что угодно. Ты делаешь заказ, а потом ищешь заказанное в залах. Так что заказывай что угодно. Если закажешь, все из нашего списка просто возвращается позже. А, просто возвращайся позже. Вот так вот. Добрый вечер, господин. А, благодарю вас за помощь. Департамент закупок снова действует. Ну, давай. Это что? Сейчас подсветилось. Ну, бутылка сердца. Давай. Открыто. И... Гамма-луч. Давай. Табельный блайзер. Допустим. РПГ где-то было. Так, подожди, я как-то могу менять оружие, да? РПГ. О, вот, открытые пушки. Я не могу это выбрать ага, ага, это враги. Вот, это два босса. Блять, а боссов хочу ты чего угораешь? Патронамиком. А, ну это вот я и открыл его. Но я не совсем понял. Если во второй зал попаду, да? Давай посмотрим. Не заново. Ладно. Заново так заново. Пройдем ли это? Без паники, без пены. Аккуратно. Просто, блять, аккуратно. Ага, сейчас. Это вот все. Давай без паники. Оторвтся. Угу. Ага. Ну, все. Пойдем наверх. Значит, я не совсем понимаю, а -а -а. как пройти эту игру. Потому что, ну блин, это жопа, ты чё, Он живой, чё А это жопа же, блядь, проходить всю угру, блин, с одной жизнью Ну, в смысле, не с одной, но Погнали, если это та же самая тряпка, мы просто, блядь Это не та же самая тряпка! Боссы разные постоянно Хуява. Король патрон, ооо, блядь А у меня нихуя, у меня пистик, блядь, обычный Ну Что с ним делать? Ага, ага, ага я себе, блять! Хорош, ты чё? Как я от этого увернулся вообще? Вот этого, этого. Ты чё, стеречка, блять? Ну это, это шопа. Как я от этого увернулся в раз? как использовать этот во во во во во, -во, -во, -во, -во. Вот попал. Блин, как вот сейчас не понял вообще. Блять, нарвался. Да, последняя хп.... Ты чё, угораешь? да ебать эти хернюшки крутятся просто, пиздет. То есть нет, боссы-то разные, разные. Вернуться в брешь. У нас сегодня с с с серия умирания, серия смерти, с серия более ничего не понимания. Давай попробуем за другого, давай за десантника попробуем. Просто попробуем. Так, давай вот еще попробуем с тобой. Разочек Ебануть И на этом закончим Ну или пройти хотя бы босса какого-нибудь Сейчас новенького Я просто когда вот сейчас перезапустилась игра Я думал все пиздец вот, отстану, все И там опять же просто этот голод был То есть постоянно новый босс будет Надо учиться всех боссов убивать А вторая? А нет второй пушки А у меня броня есть просто у десанта. Ну давай, может за него попроще будет. Может я не, не очень удачного персонажа для начала выбрал. Ну он такой достаточно живенький вроде как. Да, он быстрее нее бегает. Блин, я не знаю во сколько, ну пол, раза полтора. кто меня задел? А, это ты собака, тебя ж не видно, блин. Шлем меня сломал, псина, ты сутулая. Неважно, ну, Уила. Ну ладно. Что у нас с тобой, пой. Чувак, куда ты меня выкинул, дурак, что ли? А он не наносит урон, просто выкидывает? Сверкает Супер я не успеваю. я не успеваю. откуда прилетело вот сейчас? Даже не понял. Блять, учеб. да Еще, дайте мне хоть суперфушку, пожалуйста. Пожалуйста. Это рядочка. Так, спокойно, мы с тобой сейчас совсем справимся. Опа, да. Это что-то мощное. Это что-то очень мощное. БСП, БСП. БСП, БСП. По-моему, в думе такая херня была. Она там взрывалась, пертела, взрывалась, разлеталась, умирала. Ну да, это она и есть, блин. Серьезно, да. Я тебе серьезно говорю, это она и есть. Так, давай. Дана. А, так мы только в одну сторону не сходили. Так, ну оставим эту херню на босса. Ну, такое она заряжается долго, да? То есть, если у ворот делаешь, она, наверное, слетает. Так, там призер. Ну, они, кстати, не. Только вот эта херня бесит. что он исчезает, а потом хер пойми, где появляется. Опа-на. Да. Бери, как полный. У меня же вот это не полный. Вот. А, то есть надо выбрать, что перезарядить. Хорош. а, -а, -а. Видишь, потихо разбирай. все. Не-не-не-не-не-не-не. Вот отсюда он меня не достанет нормально. Просто ну, увернуться. Да, не допиздился. Говорю, хотел сказать, увернуться-то проще. А где мои жизни? Что, Где мои жизни? По моей жизни подойдем. Ты видел? Вообще не могу. Это ты украл моей жизни! Ага, внезапно вырулил уже узла. Не-не-не-не-не-не-не. Он тут писюрку убивай тихо покоребила Аккуратно. быстрее иду что все у меня нет. выходим телепортироваться не вижу смысл тут в соседнюю комнату идти где босс все я готов к боссу у меня уже есть пушка блин но нет босса тихо тихо тихо может тут есть как как какой-то, ну блин Хоть какой-то способ начать не Сначала А, добрый вечер Красный камень Гуана Гуана Время пуль Патрончики, жизнь кам... И броньки нет Я предлагаю взять ключ Открыть портал Телепортироваться к ящику Открыть его Взять. Расу выкину. Щит Девы блокирует. И чё, чё он даёт? Вот, э, активный. Э, э, этот, старый щит знал, этот старый побитый щит знал лучшие времена, но еще может послужить полезное дополнение к арсеналу любого оружельца при условии умеренного использования. Щиты хороши, если только не развивают пассивность. Ну, давай возьмем щит. Я не знаю, что рация просто делают. Рация... Это оружие выглядит проще, но бывает... А, блядь. Не то. Вызывает тайник с боеприпасом. Ай, нет, какой тайник? Нам не нужен тайник, покажет. Давай, это все, назад. Погнали. У меня 33 монетки. Прости, Лизун. Из Голлсбастерс. И... Тупо пустая комната. Ну, допустим. Бывает. То есть вот там, скорее всего, босс уже... Ну, я уже много прошел. Здесь. Вот так. Погнали. Новый босс. Новый. Кто? Кто ты? Две пульки. Курки-близнецы! Хуя. Ой, хорошо. Mm. Ой, хорошо. Ой, долго заряжается плохо. Успел. Ой, блядь, вообще хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да. Все Она вообще по всей карте бьет, эта херня Ее главное зарядить Блин, она вообще здраво так справилась Сейчас Сохранить на потом а, Извините Ой, ну видишь, что-то мы начали потихонь разбираться. Что-то даже начало получаться. Поэтому давай на этом закончим. Мы сегодня убили двух новых боссов. А, узнали, что оказывается, когда ты умираешь, ты начинаешь все сначала, или когда ты выходишь, ты начинаешь все сначала. Я не знаю, сколько здесь всего этажей. А, максимум мы с тобой до третьего доходили. Надо в следующий раз побить лег побить рекорд. Побить рекорд, в данный момент Мы сейчас начнем опять со второго этажа В следующей серии Но, мы с тобой увидели уже Четырех боссов, победили Двух из них Трех, трех из них мы победили И я предлагаю на этом не останавливаться Игрушка вообще уматная, прикольненькая Мне нравится Будем разбираться, смотреть что там дальше Нам может приготовить каких-нибудь интересных боссов А на этом Давай С тобой закончим. Еще три. Раз, два, три. Спасибо за просмотр. И пока-пока.